В начале 20 века, когда еще не было объявлено о гонорарии, когда еще вовсе не существовало института Клея, Давид Гильберт отмечал, что по популярности среди математиков гипотеза Риммана стоит на первом месте, на второе место он оставил великую теорему Ферма. Это немного кажется удивительным. Видимо, Гильберт имел в виду математиков-профессионалов, поскольку Формулировка Кядеми Ферма понятна для тех, кто знает математику на школьном уровне. С гипотезой Риммана дело обстоит иначе. Тут формулировка довольно сложная. Ее понимают только те, кто знает высшую математику. Вот давайте мы посмотрим. Да, про все-таки я упомяну э, про легенду относительно высказывания Гильберта еще одну, э, он говорил, что если он уснет глубоким сном лет на 300 или 500, после того как проснется, первым делом поинтересуется, доказана ли гипотеза Римана. Но сейчас более конкретно, предметно посмотрим, о какой проблеме речь идет. Основная гипотеза Риммана Она такова Она дана более 100, 150 лет назад Самим Риманом в своем докладе И звучит так, что все нетривиальные нули зета-функции имеют вещественную часть, равную одной второй Возникает сразу несколько вопросов Что такое зета-функция? Что значит нетривиальные нули? Дело обстоит таким образом. Быться функция это одна из высших трансцендентных функций. А Трансцендентные элементарных функций это синус, косинус, тангенс и прочие высшие функции Бесселя, гамма-функции и так далее мы знаем. Так вот э, функция Римана не имеет никаких параметров. Это одна единственная функция. Она определена Римманом как аналитическое продолжение на всю плоскость функции заданной, когда сигма больше единицы. Сигма это реальная часть комплексной переменной s больше единицы. Вот z от s это сумма ряда. Этот ряд сходится, когда вещественная часть s, то есть сигма, больше единицы. Известно, что после продолжения Оказывается, z от s имеет точки единица при s равном единице простой полюс вычетом равным единице. Поэтому ее разложение выглядит следующим образом. Единица делить на s минус 1 плюс целая функция, то есть функция, которая является аналитической на всей плоскости. Z-функция имеет тривиальные нули. Так называются нули в точках отрицательных несчетных чисел минус 2, минус 4, минус 6 и так далее z от минус n равняется нулю для любого натурального n от единицы до бесконечности но здесь для тех, кто еще не проходил, что такое аналитическое продолжение, или уже успел забыть, я хотел бы дать очень простые пояснения на примере. Так, если мы возьмем ряд n от 0 до бесконечности, s в степени n, то мы знаем, что эта бесконечная геометрическая прогрессия, она сходится, когда модуль S меньше единицы. Если модуль S равняется единицей или больше единицей, то этот ряд расходится, поскольку общий член ряда не стремится к нулю. Но Сумма геометрического ряда мы знаем, как вычисляется при таком значении. Это получается на самом деле f от s, это и есть единица делить на единица минус s. Выясняется, что этой формулой на самом деле функция определена на всей плоскости, кроме одной точки. Вот примерно такая же ситуация, как зета-функции Римана. Она продолжима на всю плоскость. Точки единицы имеет простой полюс. Но в отличие от этого случая, там ситуация сложнее. Какой-либо простой формулы, которая выражает эту функцию на всей плоскости, не существует. Эти продолжения... Да, это я тоже должен нарисовать. Сигма, ты сравняется σ плюс и т. Та формула, которая была, она определяет сигма функцию вот в этой полуплоскости. Сюда я аналитически продолжаю. И в этой точке полюс и в точках минус 2 масштаб я не обязательно уже буду соблюдать, минус 4 и так далее, z от минус 2k равняется 0. Вот в этих точках 0. Известно также, что зато функция имеет бесконечное число других нулей. Они называются нетривиальными нулями. И все нетривиальные нули расположены в критической полосе, определяемой неравенствами. И вот эта полоса здесь нарисована. Таким образом, гипотеза Риммана допускает следующую формулировку. Если σ меняется от нуля до единицы, и σ равняется нулю, то... Сигма должна равняться 1-2. Вот это и есть. Так, куда я мел положил? Вот это есть гипотеза Риммана. Сигма да, зета, да. А? Дзета, дзета равна нулю. Говоришь. Z. равно нулю. Они сигна 0. Сигма равняется 1 2. А, я сказал сигма, да? А? да. З. Спасибо. Вот если вот так, то отсюда следует, что сигма равняется одной стороны. Это прямая называется критической, вот она здесь расположена. Волнуюсь я? Здесь нужно сказать, что эта функция понадобилась Римману лишь как инструмент. Его основной целью было изучение распределения простых чисел, а именно он стремился дать асимптотическое разложение для функции, которая определяется, вот здесь определенно написано, число простых чисел, не превосходящих заданной величины x. Существует и ряд других формулировок гипотезы Риммана. Аналитическое продолжение записывается разными формулами. Вот одно из простейших имеет такой вид, как здесь на плакате написано z от s равняется минус s и интеграл. Эту запись можно, например, найти в книге Титыч-Маршет функция Риммана». Поэтому гипотеза Риммана допускает следующую формулировку, которую я обычно даю студентам. Если... Сигма меняется строго больше нуля, строго меньше единицы, и вот этот указанный интеграл равен нулю, то тогда Сигма равняется одной второй. То есть никакого аналитического продолжения не нужно знать. Нужно только знать несобственный интеграл от нуля до бесконечности. В этой записи X означает целую часть числа X. X в квадратных скобках – это целая часть постоянные функции x если меняется от нуля до единиц это 0 дальше единичка, дальше 2 и так далее То есть очень простая запись, очень простой интеграл не собственный интеграл единственное, что есть комплектный параметр s поэтому ничего не зная умея работать только с интегралами можно заработать миллион долларов из моего доклада можно запомнить только это место. Этого уже будет достаточно. Идем дальше. Просто сумму надо посчитать. Нет, вы не правы. Вы не правы. Сумма представляет функцию только в той полуплоскости. Вот здесь. Так что, если вы посчитаете сумму, эта сумма всегда будет отлично от нуля. Доказано Риманом, Ничего не получится. А нам нужно значение этой функции после того, как мы осуществили аналитическое продолжение. Вот поэтому и любители математики этим не занимаются. Все-таки входят в аналитическое продолжение. Даже не знает. Да, да, да, да, да, ну, Миссаров привык работать с расходящимися интегралами. Здесь тот интеграл, который нарисован, он как и собственный, но он сходится, когда сигма находится между нулем и единицей. Это сходящийся интеграл. Он даже в ноль обращается во многих точках. Идем дальше. Но вот у меня план дальнейший такой. Я хочу сказать несколько слов, о кто были предшественниками именно по исследованию функции распределения простых числа P от X, Евкли Тейлер, Гаус, Чебишов и другие. Там было много всего, но я только выбрал несколько результатов, которые важны для понимания того, что сделал Риман. Подробнее о докладе Римана который он сделал в 1859 году, в том же году этот доклад э в отчетах Берлинской академии наук была опубликована. И теперь я перечислил около двух десятков фамилий математиков, которые после Римана занимались эпохой Римана. Э список, конечно, не полный, нужно на порядок меньше – 200, 300, 400, я не знаю, сколько математиков этим занимались. Я включил только те фамилии, которые мы все знаем. Вильштрас, Валер Пусен, Адамар, Кох. Но Кохов ⁇ это распространенная фамилия, это тот самый Кох, не палочки Коха, а есть кривая Коха фрактальной геометрии. Стиль есть, есть интеграл его имени, все мы знаем, Гильберт. Рис я инциалы <клышно> экономил место, РИСу поставил инциалы, потому что если чехридеш рис, вот этим функцией Марселя рис, рис занимался. Фонья, Беклун, Тхар, Бесельзер, Клитлвуд, Арамануджан, Радемахер, Эдмонд Ландау, Титшмарш, Белман, Тюринг. Да, это тот самый Тюринг, который подарил нам машину, базовую модель. Машина Тюринга все мы знаем. Веял тоже инициал указал, потому что есть и Чанри вейл, это вот Герман Веял. Виноградов, Карацуба, Адлышка, Дебранш, Материасевич и другие. Вот последние уже э, математики нашего времени многие-многие э, другие. Дальше я указал вот то, что про Гильберта уже, что гипотеза Риммана занимает первое место по популярности среди математиков. Вот этот список это подтверждает, потому что все перечисленные имеют печатные работы по этой тематике. Я тут только должен сказать, что Гильберт тоже иногда ошибался. Например, он считал, что сначала будет доказана гипотеза Римана, а только потом теорема Ферма. Тут он ошибся. Мы знаем теперь ну вот базовые результаты которые были по распределению простых чисел до римана мы знаем доказательства евклида о бесконечности множества простых чисел даже у меня вот написано единица плюс от противного доказывается про это доказательство мне очень понравилось выражение книги «Математическая смесь» Литлбуд пишет. Бывают такие доказательства, которые ты сразу запоминаешь. По истечении в течение некоторого времени забываешь, где и когда ты их видел. Потом проходит еще некоторое время, тебе начинает казаться, что это ты сам придумал. Ну и э, Эйлер. Э, для времени Эйлера э, он... Простыми числами занимался, сетовал на то, что он просмотрел таблицу простых чисел, и никакой закономерности обнаружить не удается. Одновременно вот он занимался рядами. Да, простые числа размерности до 100 тысяч во времена Эйлера таблицы были известны. Не номер простого числа, но тогда... Вот он рядами занимался, я тут просто напомнил из курса самоанализа два результата. Это для гармонического ряда, частичная сумма ряда, как выражается. И ряд, вот, единица делить на n квадрат равняется π квадрат на 6. Этот результат, вот, ряд он просуммировал от единицы на n квадрат. Эйлер с 20 с небольшим лет, с 20 лет он работал в Петербурге, членом-корреспондентом Академии Российской, Академии наук. И вот этим результатом, очень простым для Эйлера, он прославился, обсуждали так. Единица на n квадрат суммируется, самые обычные числа. Никакой окружности с какой-то площади длиной дуги диаметра нет. Откуда появляется число Пи? Но для, теперь ближе к докладу, каким образом Z-функции вот, связаны с простыми числами. Имеется тоже Эйлера. Он это доказал для случаев, когда S это целые положительные числа больше или равны двум. На самом деле э, это тождество верно и для Сигма больше единицы. С есть, есть реальная часть, комплектной если реальная часть комплексной переменной S. Э, в своем докладе Римман это цитирует и говорит, что это теорема Эйлера. Дело в том, что доказательства Эйлера просто распространяется э, на случай всех параметров и даже комплексных. Хотя у Эйлера это было только s равно 2, трем и т.д. и т.п. Справа бесконечное произведение. Это произведение берется по всем простым числам. 2, 3 и так далее. Единица не включается. Оказывается, удобным единицу не включать число простых чисел. Простые числа начинают только с двойки. Формулы упрощаются. Идем дальше. Известно, что Гаус занимался составлением таблиц простых чисел. Говорят даже, что он каждый день пару часов посвящал этому занятию. Тогда не было вычислительных машин, это был огромный труд, и там до нескольких миллионов эту таблицу довели. Вот считается, что на основе анализа таблицы простых чисел Гаус или Жандер. Двинули такую гипотезу, что π от x, число простых чисел не превосходящих x, эквивалентно x делить на логарифм x. Теперь это основная теорема теории чисел, она была позже доказана. Но вот эта эквивалентность понимается в том смысле, что их отношение при x стремящемся к бесконечности равняется единице. Гаусс, правда, отдавал предпочтение не вот этому простому соотношению, а эквивалентному величине так называемому интегральному э, логарифму. Вот Ли от x тут чуть пониже, у меня там написано. Я тут должен немножко отвлечься, сказать о том, что до времени Эйлера и, может быть, и Гаусса существовала очень простая и ясная задача, Формулу, которая описывает простое число, исходя из его порядкового номера. Но эта задача оказалась ужасной. Одни постепенно отказались. Вот поэтому уже такие гипотезы стали появляться. Другие закономерности. То есть то, что можно открыть закономерности поведения вот для больших «Х». Относительно гипотезы Гауса или Жандра, год не указан, он неизвестен. Гаус обычно такого сорта незаконченные результаты гипотезы не публиковал. Но известно, что вот эта гипотеза Гауса или Жандра была распространена среди математиков. Я правда не знаю, узнал я об этом Чебышев Чебышев э, за... 10-8 лет до э, Римана опубликовал две работы. В 1749 году, здесь у меня это не написано на плакате, он вот исследовал тот предел, который наверху у меня написан, и доказал следующее. Если такой предел существует, 5х делить на х логарифм х, и он равен некоторому положительному числу, то это число обязательно будет единичкой. И вторая работа, опубликованная большого уже в 1851 году, через два года после той, она дает оценки вот этому отношению 5 от x делить на x логарифм x сверху и снизу. Это просто великолепный результат, он часто цитируется. Иногда просто конкретно оценка не участвует, но говорят, что погрешность вот этого отношения отличает единицы на 10%. Дальше о трех утверждениях Римана. Нужно сказать несколько слов о том, как появилась гипотеза Римана. В 1959 году Римана избрали членом корреспондента Берлинской академии наук. Ему было 32 года. Он уже был хорошо известный математик, хотя публикаций у него было мало. И по этому случаю у них была традиция представить свои э, исследования в Академии наук по случаю избрания. И Риман решил представить такую работу, которая называется «О количестве простых чисел, не превышающих заданные величины». Он говорит о том, что эта тематика интересна, потому что им занимались Гаусс и Дерихле. То есть, фактически, он посвятил эту работу своим двум учителям, Гаусу и Дирихле, которых уже не было живых к тому времени. Гаусс умер за четыре года до этого, в 1855 году. А Дирихле в начале 59 -го года, вот как раз в августе 59 -го года, это вот, эта работа переведена на русский язык, всего 9 страниц. Она очень интересна, но очень трудна для чтения в том плане, что это необычно, и это необычная статья. Говорится, там много формул, много утверждений, некоторые доводы приводятся в пользу тех или иных утверждений. Строгих, длинных таких доказательств вовсе нет. Вот поэтому я хочу из этого доклада Римана привести три утверждения, их можно найти в последующих книгах по этой тематике. Первое утверждение о том, что зато функцию можно на всю плоскость продолжить что у нее есть простой полюс, что у нее есть тривиальные нули, нетривиальные нули, нули расположены все в критической полосе. Ну, а это он получал сначала Функциональное уравнение – это тождество, справедливое для любого s. Вот z от s равняется, сюда входит гамма-функция, синус, гамма единицы минус s и z от единицы минус s. Это формула справедлива для любых комплексных значений s. Как раз вот нули синуса и будут теми самыми тривиальными нулями. Но ну, отрицательно только берутся, поскольку положительные нули, когда из положительные, тогда нули возникают, они убиваются тем, что в этих точках гамма-функции имеет простой полюс, и они друг друга уничтожают. Вот по этим результатам аналитической продолжимости суждения о тривиальных нулях, нетривиальных нулях и функциональному уравнению, те краткие доводы Риммана, которые были в его докладе, они признаны убедительными. Правда, имеются и несколько иных доказательств, близких к Римману, но по-другому в разных книгах. То есть здесь... Я об этом пишу, потому что не всегда это было так, не со всеми. Далее. Римман оценивал число нетривиальных нулей зато функций лежащих э, в прямоугольнике. Там получается так, дополнительно. им показал, что если есть один ноль, то их будет четыре. Нули расположены семитично относительно вещественной оси и относительно критически прямой. Но если тут где-то есть ноль, будет его пара вот здесь. Поэтому число нулей оценивается вот в, этой, в этом прямоугольнике. высотой и ты – большое. В этом прямоугольнике число нулей, n, n большое от t, это единица делить на 2π, t на логарифм t, и теперь следующее слагаемое, какая-то константа умножить на t, и погрешность логарифма t. Можно на что обратить внимание? Вот когда, скажем, синус обращается в ноль, тюк-тюк через равные промежутки, Нули синуса, скажем, синус х равняется нулю на отрезке 0t. Нули синуса t делить на π, эквивалентно примерно уровня, уровня t. А здесь t умножить на логарифм t. Это означает, что чем дальше в начала координат, число нулей стремительно растет. Хуже, чем периодический случай. Там непериодичность накладывается, число нулей очень много. Очень странно устроена эта зета функция у, у нее нули сгущаются, когда э, идем к бесконечности вдоль полосы, вверх или вниз, они симметричны. Здесь Риммон говорит, какие-то доводы в пользу этого он методами теории функциональной эта формула получает, высчеты и прочие краткие доводы Риммона более-менее удовлетворительными оказались. Они доведены до строгого доказательства. Вот этот результат доказан Монгольдам, что в этой полосе, в этом прямоугольнике именно столько нулей. Но Риммонт считал, что все эти нули расположены не в полосе, а на критической прямой. Вот этот факт уже оказался намного более трудным. Он подтвержден частично. Главный вклад сделали Харди Сельберг. И другие. И третье утверждение что цель его работы было найти асимпатическое разложение. Я должен сказать, что асимпатическое разложение – это выглядит как ряд, но теории там очень сложные. Если теория – это вещь завершенная, то через синтетических разложений нет единой теории, потому что особенности могут быть разные. Но вот синтетическое разложение для… Функции Пи от Х занимает у Риммана две трети его работы. В конце своей работы он говорит о том, что если мы только сохраним главное слагаемое для Пи от Х в асинтетическом разложении вот, логарифмический интегральный логарифм, то как можно оценить оставшиеся? И вот дает такую оценку порядок оставшихся слагаемых будет корень из x на логарифм x. Но, конечно же, это предположение, что гипотеза о нулях зато функции верна. Про гипотезу про нули зато функции, что они расположены, Риман говорит о том, что он не сумел это доказать, хотя потратил некоторое время. Про другие свои утверждения Риман ничего не пишет, как будто он их доказал, хотя к нему потом многие придирались, доказывали за него эта работа была по косточкам разобрана. Но вот сама эта формула доведена до строгого доказательства Кохом в 1901 году. Я э, для справки просто... Э, потом эта формула уточнялась. Вот есть уточнение Шенберга, получено в 1976 году. Если гипотеза за нуля в функции верна, то тогда вот эта разность будет единица на 2π корень из х логарифом х. Но для x больше нет величины. 2657. Э, еще за несколько лет до Коха более слабую проблему, а именно э, вот выписанные здесь справедливые гипотезы Гауса Лежандра доказали Адамар и Вале Но ну, для этого они, им пришлось доказать, что z функция на границах вот этой полосы 0 не обращается. На границе нет. То есть при σм равном нулю, при сигмам единице зета-функции отлично от нуля. Вот отсюда они выводили это. Две различных публикации, появившиеся в один год. И они остались друзьями. Хотя это не всегда имело место в дальнейшем. Но я об этом конкретно с указанием на фамилии не буду рассказывать. Ну вот э, следующее. Очень много исследований зета-функции и функции π это целое направление математики. имеется очень много различных интересных результатов, сотни и сотни работ. Я поэтому для информации, для слушателей решил привести только, создать впечатление, какие же тут направления рассматриваются. По свойствам зета-функции, функции π от x имеется вот много сотен работ. Я привожу два примера. Вот без предположения о справедливости гипотезы Римана относительно π от x доказаны следующей оценки. Вот обратите внимание, первое слагаемое остается логарифмический интегральным логарифм. Большое не корень из х на намного сложнее. Такого результатов довольно много. Это один из последних. Этим занимались Иван Матерьевич Виноградов и другие. Но доказывается не так. Они свойства z функции сначала доказывают, потом это сюда переносят по специальной уже технологии. Ну второй результат, который я привожу... Это вот московский математик Карацуба в 1984 году доказал некоторую гипотезу Сельберга. речь идет о количестве нулей на критически прямой промежутке от t до t плюс h. Ну, h там выражается, какие-то на нее есть требования, они здесь на плакате у меня указаны. Я уже засчитывать это не буду. Вот это свойство зета-функции и π от x, имеется много работ. До сих пор эти исследования продолжаются. Следующие следствия теоремной э, гипотезы Риммана и равносильной гипотезы. Но, собственно, сама работа Риммана в некоторой части выглядит таким образом. Если гипотеза о нулях z функции верна, то верно и его утверждение о распределении π от х. Вот такого сорта результатов много. Можно сказать так. Тот, кто докажет гипотезу Риммана, автоматически становится соавтором десятков тонких и глубоких результатов потери функций и потери чисел различные следствия полученные. Я на, об этом, об этом, на этом больше не буду останавливаться. Теперь имеются переформулировки. Но в математике всегда так пытаются свести задачу по-другой, а то попытаться решить. Вот таких переформулировок около 10. Они все тоже довольно сложные. Большинство из них связаны с зато функцией со свойствами производной. дзета штрих от X до S. И есть и некоторые другие, в частности Гильберт и Пойя, связали эту гипотезу с самоспоряженными операторами через это есть связь со спектральной теорией, с квантовой механикой. Но эту линию я не рассматриваю. Я конечно, качестве свежего примера тут привел, у нас на этих докладах уже прозвучало. Вот, Игорь Владимирович Матисевич построил специальное диафантово уравнение и доказал, что неразрешимость этого уравнения в натуральных числах равносильно гипотезе Риммана. И в скобках я отмечаю, что Матиасевич до этого... Зата-функция работала, эта тематика, он был хорошо знаком. Он, в частности, решил э, одну, из, э, одну из проблем, которые поставил Пойе относительно кси-функции. Кси-функции – это появляется факторизация зата-функции, они тесно связаны. Дальше... Вычисление нетривиальных нулей зато функций. Это направление тоже интенсивно развивается. Оказалось, это трудная задача для вычисления нулей на критической прямой. Разработаны специальные методы и специальные алгоритмы. В этой проблематике есть в свой табель о рангах э, идут проверка различных гипотез, численные проверки о распределении нулей зато функции э, Вот я готовлюсь к докладу, еще раз посмотрел, нашел большую таблицу, состоящую из 23 строк э, о, нулях -функции, о вычисленных нулях зато функции на критической прямой. И из этих 23 строк привожу только 4 строки. Сам Римман знал первые значения первых трех нулей. Это оказалось числа чуть больше, чем 14, 21 и 25. В докладе этого нет, но это в переписках Риммана с коллегами обнаружился вот такой вот факт. Дальше многие занимались. Седьмую строку занимает Тюрилл. Он уже привлекал машины и вычислил 1100 нулей. 1104, даже там цифры приводятся, я уже округлил до 1100. Следующие ищут нули, которые очень далеко расположены. Не подряд считают, а далеко. В частности, вот от Лышко. У него есть группа, лаборатория, разработанные методы. Они вычислили несколько нулей на высоте примерно 10-20 степени. Но 10-20 степени по нашей вот... По нашему масштабу это очень высоко, да? Это очень далеко. То есть вот такие нули. Но дальше современные вычислительные комплексы. Вот я не очень уверен был, как я фамилии те произнесу и фами... люди для меня неизвестные. Два математика, Гурдон и Демишет, Демишет, может быть, в четвертом году, последняя цифра, они вычислили подряд первые 10-13 степени нулей. Речь идет об опубликованных работах вычислителей, у них свои критерии, свои точности и так далее. Но теперь дальше... И я хочу сказать следующее. Существует направление, то есть аналоги зато дзета функции Дзета-функция Артина, L-функция Дерихле и так далее. Вот эту тематику я оставил вне, потому что это должен быть специальный разговор. Там нужно очень долго объяснять, что это такое. То есть существует параллельное направление о новых дзета-функциях, аналогах дзета функции Риммана. Ну и в конце снова я перейду к э, э, премиальным деньгам. Институт Клии обещает за доказательство гипотезы Риммана. Что же будет, если оно, будет дано отрицательное решение? Известный ряд математиков, которые считали, что гипотеза Риммана неверна. Одним из таких людей был Литлвуд. Это величайший знаток комплексного анализа, никто не может сказать, что комплексный анализ я знаю лучше Литлвуда. Он считал, что у него ряд. Великолепных результатов я могу некоторые и перечислить, но дело в том, что он писал так. Нет никаких разумных доводов в пользу того, чтобы эта гипотеза была верна. Он Видимо, он известно, что посвятил много времени вместе с Хардией, Романом и собственной работой. Такого же мнения придерживался Тюринг. Конкретно его высказывание, я не знаю, есть и некоторые другие. Поэтому эту возможность Институт Калия допускает. Если будет дан только контрпример, то ученый Совет Института будет решать. Считать ли это окончательным решением проблемы и выплатить миллион долларов, или задачу нужно переформулировать так, чтобы э, считать ее открытой, переформулированным, усеченном виде. Ну, в этом, во втором случае, автором, автору может быть выплачена небольшая часть награды, ну, какие-нибудь 100 тысяч долларов. Есть много веселых и грустных историй, связанных э, а Гильберт я уже кое-что сказал, Харди, Стелькесом, Пойе, Дебранжем и другие. Но э, я уже выступаю 45 минут. Все веселые истори истории можно найти в интернете. Там с некоторыми прибавлениями. Обратите внимание на то, что они в разных местах по-разному приводятся. Есть штук пять научно-популярных уже книг по гипотезе Римана. Там один американский автор «Умные слова» пишет. Он очень хорошую книгу написал, там биографии Риммана, как в каких они условиях жили. Риммон, кстати, 40 лет умер, был болезненный. 40 лет умер. Он пишет вот эту известную историю, о то, что почему математикам Нобелевской премии не дают. Говорят, что у Метак-Люфлера был роман с женой э Нобеля. Самое как, интересное в этой истории заключается в том, что Нобелевик не был женат. Спасибо за внимание.